кама я хочу сейчас дать несколько принципов и здесь есть столько много мыслей вернее материала для размышления для того чтобы мы для того чтобы мы могли укрепиться. Но я буду говорить о небольшом отрывке, я не хочу слишком расширять. Третий стих Авраам встал рано утром. Оседлал своего осла. И это уже слышится немножко странно. Вы знаете, кто такой Бин Салман? Зе шейх ба, ба Саудия. Э, в Саудовской Аравии есть а такой шейх, зе. принц, очень богатый человек. А вот шейх. в те времена Авраам был э, в статусе такого шейха, очень У богатого человек. Ему не нужно было саму заниматься тем, чтобы э, э, оседлать своего осла. Он делал пальцами вот так, и все ему делали. Но в этих словах есть значение. Каха, всегда так э, толкуют что хамор, это э, перевод слова осла, он связан с чем-то материальным. На осла он взвалил дрова, он взвалил все материальное, э, что есть в этом мире. И здесь есть аллегория. есть аллегория. Аллегория с Мессией. Если вы помните Евангелие, когда Ишуа взял на себя свой крест. Все время, когда мы читаем эти стихи, есть параллель. Есть такое толкование Толкование Хазаля Которые говорят Что Авраам возложил на своего осла дрова И потом написано про Муше, Который на осла посадил жену и своих сыновей в пророке Захария написано что Мессия сядет и приедет на осле я не верю что это один и тот же осел но я уверен что это один и тот же принцип и в Евангелиях написано что Yeshua приехал в Иерусалим сидящим на осле и у нас есть есть намек со всех этих картин. Во-первых, жизнь ⁇ это жизнь. Иногда мы наверху, иногда мы падаем но когда мы иногда в такие дни укрепляемся в Боге есть место, когда мы все материально оставляем позади и мы просим у Бога, Отец, говори к нам покажи, что во мне плохо и что во мне хорошо и покажи то, что нехорошо хорошо во мне и помоги мне все материальное ставить в сторону. И а, воссесть сверху на, все, на все материальное. И, а, и контролировать материальное, не чтобы материальное контролировало меня. Это значение этих слов. משמה, ממקום, и вот авраам выходит из бершеввы заш это вторая мысль в хомур и коля и сел обновешенные дровамивра который полон переживаний, махшива, и у него мысли разные, он принял это слово от Бога, и он не сомневался, может быть, ко мне без говорил. Он понял, что сам Бог попросил у него эту вещь. И два подростка идут, два молодых человека идут с ним. И, и единственный его любимый сын Ицхак. פרק, פרק Это Бытие второе, 22 глава. И мы помним, что в бытие 21 главе у Авраам уже пережил травму. בֶּנָהֶרְשֵׁלֹו לְמַעַבֵּת. Он послал своего другого сына на смерть.וְאַפִּילוּשֶׁיֹּוֹלָא יִשְׁמָעֵיל וְאִיצָחָק לֵּהָם יִתְחַבֵּרִים.И хотя Исмаил и Ицхак не всегда были друзьями,אבל אַבְרָאָם וּבְאַבְגָּמֵל Авраам был также отцом Исмаилу, ему להח תקריבת בן חן. ודי י отдא своего в жертву. ויצחק יאחז вместе с ним. ומנא סלola אסביר לו וינימ. וו הוא לא להסביר לו כלום. אבל יצחק לא יאלד קתא. но ицхак это не маленький мальчик был. и примерно к тому времени из писаний мы понимаем, что Ицхаку было 36-37 лет. плюс-минус гилשא לישו אליפניאי צלева. примерно возраст Иешуа перед распятием. И он идет с Авраамом. И он тоже пророческий э, мужчина. И он чувствует, что что-то здесь, что что здесь происходит. И просто представьте, какие чувства переживают там люди. Отец ведет своего сына, чтобы принести его в жертву. И без перерыва думает об этом. А сын идет за отцом, которого очень уважает. В это время Аврааму было где-то 140 лет. 36, 7, и этот מאוד, מאוד сын, которому 36-37 лет, очень уважает своего отца. Потому, потому что он видит, как люди уважают его отца, потому что Он про него говорили, что ты как князь Божий среди нас. И они идут туда. И все эти чувства их сопровождают и написано «Увидел это место Авраам издалека». Это что-то очень пророческое тоже. Потому что вначале Бог сказал «Я укажу тебе место», но вдруг Он видит это место. Это особенный дар. Особенный пророческий дар увидите и услышать. И, как, и в какой-то мере у всех сыновей Авраама у нас есть это. Если мы сыновья и дочери Авраама, есть у нас это. И, возможно, мы позволяем ослу сидеть на нас, материальному сидеть на нас. И мы не слышим из-за этого и не видим. Но когда мы будем руководить нашим ослом, а не Он нами, Бог откроет нам все для того, чтобы мы были светом миру, согласно призванию Израиля. И мы продолжаем читать. И в определенном участке пути Авраам сказал молодым людям оставайтесь здесь. И осла он оставил там. Вся сила материального уже не руководила Авраамом. И в шестом стихе написано, он взял дрова и цхака и пришел к этому месту. Есть способы толкования текста. И самый важный пшат. Пшат ⁇ это то, как ты видишь и как ты это понимаешь. Остальное намеки ⁇ это все отличается. И пшат ⁇ толкование этого места, что они пришли в точное место. И, скорее всего, говорят, что это то место, на котором в будущем будет построен храм. На в русском или в английском переводе мы не видим эти вещи. Но слово uh, место в Танахе не всегда переводит как физическое место. Есть такое выражение гора Господня. Это какое-то место, куда ты восходишь. И там нет законов земли. И там уже есть встреча с небесами. Это подобно тому, как Муше, который взошел на гору и 40 дней постился без воды и без еды. Это то место, где ты не чувствуешь, что ты можешь что-то сделать, ты находишься в присутствии Бога. Есть еще дополнительная вещь. На иврите место ⁇ это одно из имен самого Бога. Место. Где все стоит для того, чтобы получить суд? И вот Авраам. Они брош нормали, не ходили винить Аба и я своей нормальной головой не могу понять отца мала, который стоит там наверху бно, э, завязывает своего сына это была <безракан> традиция на востоке <безракан> когда были войны <безракан> э, э, сильные отцы э, своих э, сыновей э, первенцев Uh, ставили в жертву идолам. Но в 50-60 лет Авраам учил совершенно другой морали. Он учил людей, которые находились вокруг него, и вере в истинного Бога. И вдруг он, как эти идолопоклонники, завязывает своего сына и uh, ложит его на жертвенник. <звы> Это даже более того, как uh, руководить uh, материальным. <звы> он просто uh, поднимается в такое место, <звы> где uh, есть что-то непонятное. Бог разговаривает. Он делает какие-то вещи. Но есть и власть небес на том месте. Мы знаем новый завет. Мы то, что произошло с Иешуа, было то же самое. Потому что нет более э, ясного и четкого образа, который показывает э, Бога и Мессию, чем картина Авраама и его Сына Ицхака. Помните, как Петр сказал אחер, השамаем, Нет другого имени под небесами, через которого мы можем спастись. Я уверен, что он укрепился этим рассказом о жертвоприношении Ицхака. و... Ицхак, и вот Ицхак, ш... шокер, который лежит на жертвеннике, связанный, в... В связанный с... по рукам и ногам. И Авраам хочет принести в жертву своего сына. И тогда ангел с небес говорит, остановись и не делай этого. Потому что я увидел, что ты верен мне. И вместо того, чтобы радоваться и закричать так, Авраам смотрит, потому что он знает, что должно произойти что-то. И вдруг он видит овна, который запутался в кустах, он берет и он приносит его в жертву и в его сердце, как будто он убивает своего сына. Потому что потом он спускается вниз. Потому и написано, что он взял этих молодых людей, которые его ждали, и ушел с ними, как будто Ицхак уже больше не существует я недавно вернулся с конференции которая была в Берлине и там были люди, которые убежали с нескольких мест в Украине. و... И лидер общины в Мариуполе рассказал нам, когда после трех-четырех месяцев, когда они убежали с Украины, после трех месяцев, они убежали с Украины, когда они три 4 месяца у них был адреналин, они боролись, они работали, даже когда они убежали, они из Польши, из Германии пытались помогать. А я им энергия. У них была энергия. И вдруг после э, после трех-четырех э, месяцев они пережили посттравматический синдром. Люди начали сходить с ума. Понимаете, о чем я говорю? В армии очень много происходит. Такого. И здесь мы видим то же самое. Как будто ицхака уже не существует. Потому что он пережил этот шок. Потому что его отец в том месте встречи с Богом уже не контролировал себя, ему нужно было совершить эту жертву. Аба за рамы мелухим. Бог э... а, отец. Авраам, за Отец действовал вместе с Богом. Ицхак за рам имелухим. Ицхак действовал вместе с Богом это то, что произошло после. И написано в Евангелии от Иоанна, так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы мир не умер, но получил спасение. Я продолжаю. Авраам, Авраам спускается с горы и берет двоих молодых людей, которые ждут его. А что произошло со слом? уже про осла там не говорят. Потому что Авраам превыше всего этого. Ицхак. Намного выше этого не говорят уже и про ицхаки И uh, эти молодые люди уже не говорят ни про осла. Προ... и они возвращаются в Бершеву. а название города бер это колодец как, как, как, где клялись, где дали э, обещания. И традиция нам рассказывает, что два этих, подруг, два этих молодых человека, это, это были Элиазар и, и Исмаил. Может да, может быть, нет. Это не важно. Но Авраам, но они точно не были его сыновьями. Но вместе с Авраамом они пришли в Бершеву в то место, где существует клятва обетования, надежда. Помните, я сказал, Петах, тиква", это отверстие надежды это обещание аллегорическое, но очень э, важное для всех народов, у которых есть связь с народом Израиля. Когда я думал, размышлял об этом, у меня переполнял Божий страх. Я разве могу контролировать что-то? Когда Бог заходит в картину, остальные рты закрываются. Сейчас мы смотрим новости и мы видим силы людей. Однажды, он говорит, покажу, Один человек говорит, я пол мира уничтожу атомной бомбой. Говорит, -а, Второй говорит, сейчас мы тебе покажем, как ты это сделаешь. Я думаю, нам нужно молиться, чтобы Бог взял все в свои руки. Тогда все рты закроются. Но что мы должны понять из всего этого рассказа? Если ты идешь за Богом, то тебя должен сопровождать страх Божий. Без этого ты не приносишь плода. Дима Шуфар, Во время э, звучания шофара Дима молился за плоды. дунай Без э, страха Божьего плоды будут э, немного э, малочисленны. Имата бихлял немца байзорифо шатта ломувин имата маским. קיים, Но если ты находишься в таком месте, что ты э, не соглашаешься с тем, что Бог существует, что и для тебя Он приготовил план, что и для тебя Он приготовил план, что и для тебя он приготовил путь спасения, тогда и тебе стоит сделать шаг вперед и испытать Бога, сказать Бог, я хочу узнать тебя, говори ко мне. Я много лет назад сделал это. Вы просто не представляете, что произошло потом. После этих простых слов. Я просто сказал такие слова, Отец Бог, покажи мне истину. И после этого я увидел эту истину. Когда я возвращаюсь к тем воспоминаниям, у меня просто мурашки по коже и если ты сомневаешься стоит тебе сделать этот шаг давайте закроем глаза я хочу помолиться я благодарю тебя, отец, что ты задействовал людей. Авраам и Ицхак. Авраама, И ты указал на Мессию. И это произошло. Я благодарю тебя, что Авраам повиновался тебе и что Ицхак повиновался тебе. Я молюсь, Господь, чтобы ты помог всем нам без таких ужасных жертв прийти в место, которое называется «это место». «Маком» Итха» место, «Место встречи с тобой». Почувствовать, где небеса встречаются с землей. Отец наш небесный Я уверен, что больше всего видения и пророчества Это прийти в это место Чтобы почувствовать твое истинное присутствие И измениться наполнена страхом Божьим о том, что написано в притчах, что страх Божий это начало мудрости. Я молюсь за каждого человека, который сомневается в тебе, за каждого человека, который сомневается в Мессии Иешуа я <гай> молю <мы помнили> за <его> откровение как ты сказал один раз Петру не кровь и плоть открыли тебе это но отец мой который на небесах я молюсь, чтобы ты сделал эту работу в наших детях <гай> <в area> <израиля> и во всем народе Израиля и до конца земли сверхъестественным образом во имя Ишуа Мессии Амин